ведомые сетевики. Огромное количество людей в этом бизнесе, вообще в этой жизни, ведомые. Они не могут думать сами, им нужно, чтобы их кто-то куда-то обязательно вел, им нужно, чтобы кто-то их обязательно куда-то мотивировал, чтобы они были вдохновлены благодаря каким-то мотивационным инструментам. Меня зовут Зайцев Алексей, в сетевом маркетинге я 20 лет. За 20 лет я не только вырастил команду из более чем 400 лидеров, но и насмотрелся на людей, которые в этом бизнесе поднимаются и падают, поднимаются и падают, иногда падают и падают. Это люди, которые, которых возбуждает все подряд вот, в тех фирмах, где они работают, и потом они попадают в депрессию, у них осыпается структура, как только у них какая-то ситуация в личной жизни, структура разбегается, и ситуация повторяется э Почти одинаковые, причем с разными компаниями и похожими людьми. Это ведомые люди. Итак, сегодня мы поговорим о том, что является причиной распада сетей, что является причиной неудач в этом бизнесе, что является нюансами в том, что у людей происходит так, а не по-другому. Итак, первое. Ведомый человек, ему необходимо быть в команде, чтобы его мотивировали и вдохновляли. Часто этот ведомый человек попадает на какую-то презентацию или к какому-то лидеру на встречу, его вдохновили, у него глаза загорелись, заблестели. Вот, и он начал активно работать, вдохновленно какое-то время потом он попал на мероприятие, его опять вдохновили, у него там какие-то там отказы, и он вот в таком ключе от мероприятия к мероприятию, человек вдохновляется, проводит встречи, заучивает какой-то шаблон, это, кстати, классика для ведомых людей, и система обучения мотивационных, которые ведут в основном ведомых людей, это дать человеку шаблон, и чтобы он по нему шпарил, долбил своих знакомых. Во-первых, большинство знакомых, ну, более или менее люди с сильной личностью, они не любят шаблон презентации, они не очень торгутся их э, дослушивать до конца, не могут человека заткнуть, пос, ну, как бы посадить на место и сказать, что, ты знаешь, как бы эту тему закроем, я зарабатываю в другой сфере, мне вот эта информация в голову не требуется. И в этот момент, как бы, ведомые люди, ну, ищут другого, кто бы дослушал эту презентацию, потому что, ну, собственно, кроме шаблона, я ничего другого не знаю. Еще мой дед так дэлэ а так дэлэль, и только я буду так делать. То есть на самом деле нужно немножко адаптироваться все-таки на встречи под человека, потому что с некоторыми людьми можно говорить по-другому, чтобы они услышали. Да хотя бы нужно их иногда слушать. Это тоже нюансы, которые, которые нужно пройти на обучение. Следующий и тоже важный момент это человек, когда он попадает в депрессию из-за того, что какой-то спад по товарооборотам или что-то еще, человек единственное, что он слушает, это своих спонсоров системы обучения что вот причина в тебе вот если там ты не растешь, у тебя там бизнес посыпался, то единственная причина это ты, вот посмотри, другие растут. А иногда люди даже не задумываются, что крупная сетевая компания вся осыпается по товарооборотам и растут единицы и показывают примеры, что вот, вот этот человек растет. Потому что он новый, он реальности не знает, он реальности продукта не знает, он только пришел, его прет. То есть, понимаете, то есть люди иногда какой-то реальности э, не знают, и им показывают картинку каких-то, ну, исключительных людей, которые работают с закрытыми глазами. Для того, чтобы от, э, себя от этого всего уберечь, нужно ну, все-таки стремиться быть неведомым. Да? Как это делать? Во-первых, начать разбираться самому. То есть разбираться самому в том, что мы несем конечному человеку, конечному клиенту или партнеру в этом бизнесе то есть большинство людей, вот если я прихожу в ресторан, я не очень хочу работать официантом, менеджером ресторана мыть посуду, готовить я не очень этого хочу, хочу заказать блюдо, желательно, чтобы оно было красивое вкусное, питательное, полезное мне его принесли и я готов за это заплатить деньги то есть в ресторане я питаюсь то есть я там не работаю, и большинство людей в сетевом маркетинге приходит потреблять они потребляют продукцию из сетевой компании то есть соответственно нам нужно уметь донести до человека продукт так чтобы он его приобрел и захотел приобретать дальше ключевой момент он может или не, не, может захотеть или не захотеть его потреблять дальше и это связано уже не с вами это связано уже с тем продуктом с которым вы работаете Поэтому очень часто люди работают в компаниях мотивационных, где ну, слишком высокая наценка на продукт. И они удивляются, почему для того, чтобы создать товарооборот, нужно там дико обзванивать структуру, особенно там это делается в конце месяца, добивка баллов, там бла-бла-бла и так далее, и так далее. То есть люди не понимают, что естественным путем оборот не получается, и причина здесь в продукте. Понятно, что кто-то скажет, да, там, Алексей, ты подвергаешь сомнению мою надежную, классную, самую лучшую компанию. Да? То есть вот ты э, однозначно не прав, потому что у меня компания самая хорошая. Да? Вы же понимаете, если я работаю в другой сетевой компании, я специально выбрал компанию, специально похуже, чем у вас. Это ну, логично. Да? Просто подумайте о другом. Что клиент голосует рублем. И если человек купив банку, и 9 из 10 повторно банку не покупают без звонка вашего, это говорит о том, что продукт завышен по цене. О том, что он не работает на эти деньги. Не о том, что люди тупые, или о том, что клиенты какие-то там кривые, там косые, неправильные. Все правильно. Люди ощущают, кроме вашей презентации и мотивации, и понимания, которое есть у вас, о продукте, реальный результат за свои деньги. Если они его не ощущают, то они не будут продолжать постоянно тратить на это деньги. Люди почему заправляются, заправляют свою машину? Потому что им выгодно пользоваться автомобилем, они получают какие-то блага. Доставляют свою попу от точки А в точку Б. Они э, кайфуют, в машине слушают музыку, чтобы никого не видеть там, в общественном транспорте. Люди готовы платить больше э, за бензин, там, там, если у них какая-то более дорогая машина. То есть люди готовы выделять на это денег, и это стоит дороже, чем часто такси там, или общественный транспорт. То есть люди готовы за это платить. Точно так же люди готовы платить за продукты, которыми вы занимаетесь. Другой вопрос, что если есть конкуренты, которые предлагают более интересный продукт, то вполне вероятно, что умные люди, а люди иногда умные и очень часто я хочу сказать, берут продукт, который стоит те же деньги, но в нем более яркий результат. И очень часто сетевик, у которого сеть осыпалась, он не задумывается о том, что он работал в компании, которая не его. Моя аудитория, мое окружение, не согласны кушать этот продукт за эти деньги. Такое бывает. И вот, что бы ни говорили, там, наставническая линия, что бы ни говорили мероприятия, мое окружение это не хотят. И это надо иногда признавать, как бы это сложно не было. Потому что очень часто мы думаем о том, что только от нас, от нашей презентации зависит наша работа, наш бизнес, наша карьера, наш стабильный объем. Нет. Это зависит в том числе и от партнера, с которым вы работаете. От компании, бренда, его продукта, цены продукта и так далее. Поэтому важный момент. Во время спада задуматься о том, что это может быть не мое. Не сетевой маркетинг, не мое. Сетевой маркетинг может быть очень классно и как раз мое. А именно продукт, с которым я работал, не мое. Наставники, вот эта мотивационная модель, при которой я дико возбудился, меня прет. Меня прет, потому что говорю, да, колбасит там нереально. И потом раз, что-то не так, и просто вот, ну, отчаяние, почти депрессия. Это классика жанра. Нас колбасит по эмоциям вверх-вниз. И это связано не с тем, что там мы какие-то такие. У всех так. Когда вас дико возбуждают, за этим всегда идет спад по настроению. И это на самом деле минус, я считаю, для э, нормальной психики сетевика человека, возбужденного, ну как бы приятно иногда слушать и так далее, но насколько чаще он находится в невозбужденном состоянии, насколько часто его откидывает вниз, Ему приходится там слушать музыку, слушать мотивационные тренинги для того, чтобы продолжать убеждать людей. Вы знаете, я смотрю на этих трудоголиков, да, их пчелами не назовешь, то есть они временно от возбуждения делают действия. Хватает такого сетевика часто на год, на два, ну, ну это, это в лучшем случае. Человек бывает, добивается хороших результатов, потом уходит из сетевого маркетинга, говорит о том, что это сетевой маркетинг не мое. Пойми правильно: сетевой маркетинг может быть не твое в этой компании, потому что в этой компании люди, которых ты пригласил, другого качества, другого полета. Им этот продукт, этот формат обучения и мотивации не подходит вообще никак. И в этот момент можно пересмотреть свои взгляды, открыть глаза, посмотреть по сторонам, поискать себе наставника, поискать себе человека, который будет больше похож на вас по, по подаче, Человек, чей язык донесения информации будет для вас более интересным. Научиться более корректному стилю ведения презентации, научиться проводить презентацию так, чтобы вас было приятно слушать, чтобы вы рассказывали истории по продукту, чтобы вы могли выслушать человека, чтобы вы могли не просто рассказать спич по продукту, да, какую-то презентажку, да, а чтобы вы могли немножко разобрать состав. Они просто, а я в этом не разбираюсь, я просто бизнес-строю, у меня там диетологи продукт составляли, а я просто там его рекомендую. Не-не-не. Может быть, ваша аудитория требует того, чтобы вы разбирались. Чтобы вы открыли глазки, почитали про продукт, поняли его свойства поняли, какой продукт ну, не подходит, какой продукт подходит и начали рекомендовать людям не только то, что вот по системе положено, а то, что людям более интересно. И тогда вы можете найти свою аудиторию. Тогда вы, может быть, найдете свою аудиторию людей, которые начнут покупать продукт, поймут, что этот продукт интереснее, чем то, что есть на рынке, они поймут вас что вы до них донесли и э, вы постарались сделать так, чтобы они понимали э, вас, вы вы их открыли, вы до них донесли то, что им нужно для, допустим, там здоровья, для их программы там коррекции фигуры, улучшения там работы сердца, там работы кишечника, там улучшения состояния кожи. То есть вы донесли, человек попробовал, он за короткое время, там две-три недели, там иногда за неделю получил результат. И он понимает, что на другом продукте у него не будет такого результата, потому что он уже его пробовал. И вот тут выбор компании является чуть ли не самым ключевым и выбор наставника. Потому что вы можете выбрать себе компанию, которая... Там, хорошее, достойное, но человека, под кого вы подпишетесь, вы, соответственно, будете брать с него пример. И однажды в моей предыдущей компании я общался с параллелькой, с лидером и говорю, что, знаешь, у что-то долго не идет. Он такой, ты знаешь, сложно перепрыгнуть своего наставника, потому что тебе нечего брать у параллелек очень часто которые в тебе не заинтересованы ты не сможешь с ними так плотно так часто общаться как со своим наставником И вполне возможно тебе нужно очень делать сильные усилия для того чтобы перепрыгнуть наставника по личностным качествам потому что та ну, команда которая тебя обучает Алексей она ну, я, бы, я бы ее работу скорректировал и посещай более сильные мероприятия постарайся ну. Понять, что ты должен быть лучше чем те кто тебя учит и я и я понял что эта модель которые обучают меня она не моя и компания потом там изменила маркетинг, потом она его вообще отменила. Я понял, что стиль маркетинг это не мое. Я начал себе искать сетевую компании, искать наставника и нашел человека, который на меня больше похож. То есть человек, который не очень любит знакомиться с людьми, то есть он не может заговорить там направо-налево с любым. Человек, который, ну, может быть, интроверт даже немножко, да, человек, который хорошо разбирается в продукте, очень достойно себя ведет, не продавливает, не считает себя круче других, не ведет себя как-то там выпендрежно и так далее. Мне, мне вот это не нравилось, потому что я видел таких сетевиков, и это подташнивает. То есть э, это прямо вот э, тоска зеленая. И для того, чтобы от этого избежать, я понял, что в эти компании я не буду просто суваться никак. И я начал искать и нашел человека, у которого э, перенял максимальное количество личностных качеств, выбрал продукт, это была компания Nature Sunshine, выбрал продукт, попробовал его, убедился, что он стоит этих денег. Мои клиенты попробовали, я посмотрел, люди, которые не сетевики, потому что интересно пробовать не на сетевиках, которые там возбудились на мероприятии, а на нормальных людях, которые берут продукт или не берут, вот люди, которые попробовали его в первый месяц моей деятельности, мы с ним созванивались там очень редко, но они берут его уже до сих пор, это длится 17 Лет. То есть это говорит о том, что человек является источником моего пассивного дохода, то есть клиент, который не работает в сети, он не, а, не проводит презентации, он не ходит на обучение, он просто кушает продукты и приносит мне а, определенный процент от а, своих покупок. И я считаю, что в этом смысл маркетинга. когда мы создаем сеть довольных клиентов, которые кайфуют от того, что тратят деньги на продукты. Поэтому а, мое предложение к вам не быть ведомыми, а быть открытыми быть людьми которые ищут а быть теми кто хотят стать наставником нового качества и если вам понравилось это видео и интересен контакт со мной то под видео есть ссылка на мой WhatsApp. я буду очень рад общению с новыми сетевиками с людьми которые хотят куда-то подпрыгнуть с людьми, которые хотят взлететь, настроить в себе новые качества, делать бизнес совершенно по-другому, и я буду очень рад новым друзьям в этом бизнесе. До встречи! С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.